Итак, к вам пришел клиент с рваными контурами на губах. Ну, Конечно, как всегда и форма оставляет желать лучшего в этом случае, и вы не знаете, что делать. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и 3 ноября на вебинаре о всех зонах, о коррекции на всех зонах на бровях, губах и веках я расскажу вам, как работать быстро и правильно. Если, например, на губах контур ярче, чем все остальное, то у вас есть, как всегда, два варианта работы. Это первый вариант – пройтись ремувером, например, пустой иглой или лазером, чем владеете, для удаления, осветления этой ошибки. И Внимание! Обязательно убедитесь, что пигмент на губах не поменяет цвет. Потому что часто инверсия цвета от лазерной коррекции, это когда розовый становится серым, доставляет клиентам максимальный дискомфорт. Потому что ходить полгода с серым контуром на губах никто не захочет. И, конечно, клиент должен об этом знать. Кстати, наши пигменты так себя не ведут. И в случае ошибки они очень легко удаляются лазером. Они просто бледнеют, не меняя цвет. Идеально. Второй вариант. Это прокрасить все губы Плотно, помадно для того, чтобы скрыть разницу между вот этим контуром и а, плохо прокрашенной серединкой. И, ну конечно, покрасить ä, поправить форму тоже. <рый sigue> <талкивây> <талкивây> Также можно сделать контур с растушевкой, создав градиент от внешнего контура к слизистой. Но это только в том случае, если на губах нет пятен, если вы их не насажали на первичной процедуре. Ссылка на вебинар в описании к этому видео. Всех жду в онлайне. Всем пока!